Слав, что ты думаешь по поводу того, что царь не настоящие, а настоящий уже давно нет живы. Да я говорил много раз по этому поводу, что первый раз о том, что Путин болен раком, я узнал в шестом году, в шестом, да, и сказал об этом Касьянову. То есть, у меня были достаточно влиятельные знакомые из Казахстана, которые мне сообщили. То есть, какие-то разведчики там в их Казахском посольстве эту информацию вытащили. И я сказал косяк, он говорит, да нет, это ерунда какая-то и так далее. Ну, я... Как, думаю, эти ребята, они не врут обычно, ни разу не ошибались. И хотя вроде как там да, <laughs> казахское посольство, да, вроде как так, объект для шуток, да особенно после фильма «Барат», но на самом деле это не так. То есть там вдумчивые ребята работали. И вот потом я прочитал какую-то статью. Уже в этом году, наверное, в 2014-2015, что в Германию отсылали какие-то, значит, на биопсию какие-то частицы, там сказали, что этому человеку осталось жить там максимум 2 месяца, это саркома. Через биологические частицы, банк которых есть в любой нормальной стране сейчас, узнали, что это саркома, так сказать, принадлежит Вове Путину. За что купил, зато и продаю, не знаю. Но мне абсолютно безразлично, настоящий он царь там или не настоящий. Он для меня любой не настоящий, понимаете. И для меня любой, кто там есть, это преступник. И вся группа, которая этим занимается, это группа преступников, в простонародье шайка. Поэтому я считаю, надо их независимо от того, какие они, там настоящие, не настоящие, передать трибуналу и там разбираться.